Всем привет! И сегодня у нас с вами распаковка вот такого красивого адвент-календаря от Yves Мне уже не терпится распаковать этот яркий и красивый домик, но давайте сначала посмотрим, как же он оформлен. Оформлен он действительно очень красиво в виде вот такого прекрасного домика, в котором сзади есть еще и спойлеры и описание всего того, что находится внутри этого адвент-календаря. Отмечу тот факт, что мне еще в подарок дали одно средство на выбор при покупке этого адвент-календаря календаря И я выбрала вот такой интересный а, BB крем 6 в одном То есть он увлажняет, разглаживает, а, маскирует и истраняет несовершенство. Защищает от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей. В общем, а, супер-пупер какое-то средство должно быть. А, наносить его нужно утром на чистую кожу лица и шеи. И средство должно оказывать какой-то чудодейственный эффект. Ну что же, обязательно попробую, посмотрю. Надеюсь, что а, тоже мне все понравится И можно считать это 25 номером в нашем адвент-календаре. В самом адвент-календаре будет 24 номера. Что ж, давайте поскорее приступим к самому адвент-календарю. Uh, Начнем его распаковочку uh, и будем смотреть, что же находится внутри. Вот так интересно и красиво открывается наш домик. Мы видим, что внутри изображение некого такого волшебного леса да, с uh, волшебными животными. Все очень удобно сделано в виде вот таких выдвигающихся коробочек которые можно легко достать, распаковать и найти средства. Также вы потом можете этот бенд-календарь использовать дальше, например, для хранения каких-то своих сюрпризиков, украшений и так далее, так далее. Как придумайте, то есть достаточно практичный чемоданчик получается. Так, давайте я его переверну вот так. Чтобы вам было видно, собственно, саму распаковку, чтобы вы видели, как все выглядит и как я буду доставать номера из этого адвент-календаря. Ну и, конечно же, приступим к самому интересному. Будем смотреть, что же там за средства и что же нам подготовил этот адвент-календарь. Сразу немножечко спойлеров. В этом адвент-календаре у нас будет 8 полноразмерных средств. То есть, и Фраше подготовил нам целых 8 продуктов, которые будут идти в полном размере. Остальные будут мини-версии. Почему мне нравятся именно такие календари? Потому что а, в них вы найдете средства из различных линеек косметических а, и фраше, и вы сможете познакомиться с ними, попробовать что-то новенькое для себя и понять, нравится вам это средство или нет, и возможно потом а, купить в полноразмерной версии. Также мне нравится, что здесь будут не только основная коллекция, но и а, два средства из лимитированной новогодней рождественской коллекции. Тоже можно ее будет попробовать, и если понравится, успеть еще купить побольше объемчики с такими лимитированными запахами. Ну что же, давайте уже приступать к делу и распаковывать наш адвент-календарь. Ищем заветный первый номер в нашем адвент-календаре и смотрим, что же там будет. Итак, номера у нас расположены не по порядку, поэтому будем искать, где что. А, вот, я нашла первый номер, достаем эту коробочку. Так, очень красивые, кстати, сделаны коробочки с тоже специальными надписями. Здесь есть надпись на французском языке, на английском продублировано, И тоже какие-то небольшие описания по поводу тех средств, которые находятся внутри. Можно все будет почитать и тоже так немножечко проспойлерить, что же там внутри. Так, ну давайте же откроем и посмотрим первое средство полноразмерная версия в красивом таком тюбике с розовым оформлением. Это у нас скраб для лица. Вот так он выглядит. Все очень миленько. 30 миллилитров. Это полный размер, то есть Первый номер нас сразу порадовал полноразмерным средством. Чем мне нравятся бренды Фраше, это тем, что они очень много внимания уделяют именно экологии и экологичности их продукта. Скраб для лица с ромашкой, который восстанавливает сияние. Экстракт ромашки укрепляет структуру кожи, успокаивает раздражение и восстанавливает ощущение комфорта. После нанесения скраба с ромашкой лицо становится сияющим, а цвет ровным. Так вот, нам производитель обещает такой эффект и обращаю внимание, что 98% ингредиентов, здесь природного происхождения, без минеральных масел или силикона, и является веганским продуктом, то есть он был произведен без использования продуктов животного происхождения. Просто прекрасный первый номер, я уже очень рада, довольна, мне кажется, адвент календарь будет замечательный, где же, где же второй номер, ищем, ищем, и вот он здесь, давайте его Доставать и смотреть. И здесь у нас гель для душа с запахом пряного яблока. Это специальный а, рождественский выпуск в таком новогоднем рождественском оформлении. А, есть два запаха. Это пряные яблочки и ягодная фантазия, если я не ошибаюсь. И очень интересно будет попробовать, что же такое на Рождество и Новый год подготовил и фрашек. Какой же аромат. О, я обожаю запахи. Знаете, такое яблоко с корицей, такое ощущение, вот сладковатый такой запах яблоки с корицей. Очень классно, я вот именно такие запахи люблю, обожаю, и этот гель для душа. С удовольствием попробую и, может быть, даже еще прикуплю, если он еще есть э, в магазинах и фрошек. Куплю, может быть, даже и в большом размере. Рекомендую зайти в магазинчик понюхать, может быть, вам тоже понравится. Третий номер тоже достаточно большая коробочка. Вот так она выглядит с какой-то золотистой птичкой. И здесь у нас мицеллярная вода с ромашкой. Тоже очень полезная вещь. Предназначена она для чувствительной кожи. И я с удовольствием тоже попробую это средство. Выглядит оно очень а, Миленькая, тоже такая, конечно же, а, бутылочка у нас в виде пробника. Мягко и эффективно удаляет макияж и избавляет кожу от загрязнения одним жестом. Тонизирует и успокаивает кожу, возвращает ей ощущение комфорта. Подходит для очищения чувствительной кожи лица, глаз и губ. Освежающая, легкая текстура. И опять-таки более 97% ингредиентов растительного происхождения. Без минеральных масел, красителей, парабенов, силикона, спирта и отдушек. Не содержит продуктов животного происхождения. Веганский. Просто отличное, замечательное средство, да еще и а, веганское. Так, вот наша четвертая коробочка, тоже красиво все оформлено. И здесь у нас вот такой тюбик средства, увлажняющий, 30 мл. И что это у нас? Очищающий гель «Интенсивное увлажнение» ультра гель удаляет частички загрязнения и следы макияжа, делает вашу кожу безупречно чистой и нежной, непрерывно увлажняя ее в течение 48 часов. Очень тоже полезный такой гель, одновременно и очищающий, и увлажняющий, тоже очень интересно будет его попробовать. Как я уже сказала, такие календари просто находка для тех, кто хочет попробовать средства от компании Froshe, да, но не хочет сразу покупать большие объемы, чтобы вдруг мало ли что-то не подойдет. Идет, или не понравится, поэтому такой адвен просто замечательно подойдет именно для а, знакомства с продуктами. Где же наш пятый номер? Вот, тоже большая достаточно коробочка. Что же она нам приготовила? Давайте же скорее узнаем, что же в этой пятой коробочке уксус-ополаскиватель-блеск для тусклых волос. То есть, именно используя это средство для волос, вы можете придать им а, блеск, сияние и здоровый внешний вид. Тоже интересное средство, по-моему, достаточно популярно у Ифраше. И давайте я вам подробнее расскажу про это средство. Уксус-ополаскиватель с ароматом малины, обладает смягчающими воду свойствами, удаляет известковый налет с поверхности волос, они становятся легкими, восстанавливается естественный блеск и сияние. 99% ингредиентов натурального происхождения. Биоразлагаемая формула без силиконов. С удовольствием я его попробую и узнаю, как оно действительно влияет на волосы. Переходим к шестому номеру. Что же у нас в шестом номере будет? Можете пока делать свои ставочки. А вот и шестой номер. Он у нас такого небольшого размера. А здесь у нас оказался вот такой карандашик. Карандашик в половинку от настоящего размера этого карандаша, потому что здесь у нас 0,64 грамма, а полноразмерный карандаш где-то у нас примерно 1,3 грамма. Ну что же, тоже интересный вариант попробовать именно вот этот черный карандаш для глаз и определиться, нравится он вам или нет. Этим карандашом можно как подводить глаза, так и использовать для макияжа, например, как-то растушевывать его и создавать интерес. Макияж для глаз. Ищем седьмой номер и у нас он вот здесь вверху, в самом там чердаке этого домика. Такая интересная форма у этой коробочки в виде треугольничка такого. да? Интересно, что же там будет за средство и что же там у нас находится. Давайте скорее смотреть. Так. И здесь у нас еще один гель для душа и для ванны, но уже с ароматом магнолии и белого чая. Тоже, естественно, это неполноразмерный объем. Приятный запах, ненавязчивый такой, он мягче, чем, знаете, запахи розы, да, например, в косметических средствах. Тут он достаточно ненавязчивый, приятный, легкий. И сейчас я вам расскажу поподробнее про него. Это у нас расслабляющий гель для ванны и душа, который нежно очищает кожу и придает ей деликатный аромат. 98% ингредиенты природного происхождения, без парабенов, это мыла. мыло. И феноксиэтанола. В общем, прекрасное средство во всех отношениях. А чего это я средство, все запаковываю обратно? Давайте мы с вами их выставим на стол, чтобы вы видели, сколько у нас продуктов. Я расставила все средства, что мы уже распаковали. И мы продолжаем. Ищем восьмой номер. Вот он здесь. Тоже небольшая коробочка достаточно. Посмотрим, что же у нас здесь. И здесь у нас пробник духов. Интересно будет его попробовать. И здесь у нас 4 мл, как раз, чтобы вы смогли испробовать этот запах. Сделано во Франции, кстати, стоит пометочка. Давайте я пшикну. Приятный сладкий аромат. Он вам подойдет, если вы именно любите такие насыщенные сладковатые ароматы. Называется он «Золотой полдень». Если вас заинтересует, тоже можно будет купить себе большой объем такой э, туалетной водички. И здесь же у нас, конечно же, миниатюрка. Так, ну что... Давайте искать девятый номер. Девятый номер у нас вот здесь. Тут такая милая, симпатичная белочка нарисована. Что же она у нас скрывает? Давайте же открывать. Супер увлажняющий крем на 48 часов. Такой маленький совсем тюбик, всего лишь на 7 мл. И это интенсивный увлажняющий крем-гель на 48 часов. Этот увлажняющий крем-гель для нормальной и комбинированной кожи. Непрерывно увлажняет ее в течение 48 часов. Благодаря длительному увлажнению ваша кожа словно наполнена изнутри и излучает свежесть с утра и до самого вечера. Вот такое прекрасное описание на сайте продавца. Правда, тюбик совсем малюсенький, но чтобы его проверить, думаю, тут будет достаточно попробовать этого средства. И мы открываем 10 номер. Вот он, прекрасный 10 номер. Я уже вижу эту коробочку. Упс. Так, и у нас здесь вот такой приятный а, лак для ногтей, Я знаю, что этот лак Go Green а, серии очень многим нравится, достаточно он стойкий, приятный, и здесь у нас называется а, оттенок винный розовый, оттенок номер 10, но ну, на самом... Флакончики написано по-английски "розовая гортензия", то есть такой, видите, двоякий перевод, но тем не менее все очень красиво и это у нас уже полноразмерная версия, то есть действительно лак идет полноразмерный, вы можете его попробовать. Давайте, чтобы было интереснее, мы, наверное, полноразмерные версии будем ставить слева, а миниатюрки будем ставить справа. Лак для Go Green является экологически чистым лаком. При этом сохраняет и прочность, и блеск, и непрозрачность слоя. Такой лак доступен в 29 оттенках. Следующий номер 11. Ищем наш 11 номер. Вот здесь у нас есть коробочка с 11 номером. Тоже такая приятная птичка. Коробочка у нас а, немножечко побольше. И это у нас гаммаж-скраб для тела, а, который содержит пудру абрикосовых косточек. Чем отличается гаммаж от скраба? Тем, что гаммаж не содержит твердых абразивных частиц и более деликатно очищает вашу кожу. Поэтому нынче модно пользоваться именно гамажами, а не скрабами. Но тут, как обычно, все на любителя, в зависимости от того, что вам больше нравится, поэтому каждый может выбрать средство для себя. 98% ингредиенты природного происхождения. Еще одно прекрасное средство в нашей коллекции. Продолжаем ищем 12 номер. 12 номер Ура! У нас еще одна полноразмерная версия появилась. Еще одна полноразмерка 30 мл. И это у нас очищающая маска с перечной мятой. Красивое оформление тюбиков с такими красивыми листочками мяты. Выглядит очень мило, симпатично. Очищающая гелевая маска с мятой имеет веганскую формулу и содержит более 99% ингредиентов натурального происхождения. Легкая гелевая консистенция сразу успокаивает и освежает. Кожа тщательно очищена и матовая. Маска на лице с мятой не сушит кожу и регулирует выработку кожного сала, помогая бороться с несовершенствами. Я такие масочки еще не пробовала у Ифраше, с удовольствием попробую, тем более если она прям такая хорошая и борется с несовершенствами. Обязательно нужно ее попробовать и в своем инстаграме потом расскажу вам впечатление Поэтому переходите ко мне в инстаграм, буду делиться потом впечатлениями от использования всех этих средств. Ставим в левую сторону, где наши полноразмерные версии и переходим к следующему тринадцатому номеру. Тринадцатый номер тоже достаточно большая коробочка, скорее ее распаковываем, смотрим же что там внутри. И здесь у нас еще один флакончик «Шампунь уход. Питание для сухих волос». В этом календаре достаточно много средств именно для сухих и поврежденных волос. То есть, если у вас а, есть такая проблема, то можно как раз попробовать вот эти средства, какой из них лучше вам подойдет и исправить ситуацию. Да? «Шампунь с маслом авокадо. Мягко очищает, интенсивно питает и восстанавливает липидный баланс волос». Тоже прекрасное средство. 98% ингредиентов натурального происхождения. Биоразлагаемая формула без силиконов. Такой, знаете, травянистый запах. Но вот тоже достаточно приятный. Не, совсем, не такой не резкий Ароматы очень такие э, легкие. Думаю, что тоже на волосах он будет достаточно хорошо. 14 номер тоже у нас вот здесь в чердачке В виде такой треугольной коробочки. Смотрим, что же там у нас спрятано. И здесь у нас гель для душа из лимитированной коллекции. Это как раз в второй аромат, который выпускает фроше на Новый год в этом году. Сегодня мы уже находили такой гель для душе пряные яблочки, а теперь здесь ягодная фантазия. Тоже думаю, будет очень интересный аромат 50 мл. Здесь нам есть для пробы Чувствуется немножко малины, немножко каких-то других ягод. Ну, такой приятный именно ягодный аромат, тоже немножко сладковатый для геля для душа. Очень, думаю, будет приятно его использовать. Нежно очищает все тело и содержит необходимые питательные вещества. Нежная формула содержит 92% ингредиентов натурального происхождения и имеет нейтральный для кожи PH. Поэтому вы можете без проблем использовать его каждый день. Прекрасное средство. С удовольствием его попробуем. Пятнадцатый номер я нашла вот здесь. Уже поменьше коробочка. Посмотрим, что же у нас там. Полноразмерная версия. И это бальзам для губ, и похоже, что он из той же лимитированной коллекции, что и вот этот гель для душа. То есть у них будет одинаковый, скорее всего, какой-то аромат, и называется эта линейка, лимитированная серия «Ягодная фантазия». Бальзамы для губ я обожаю, потому что зимой особенно это актуально, когда нужно защищать губки, их питать, и вот такая вещь точно пригодится. 16 номер, ищем у нас 16 номер. Вот здесь у нас... Большая коробочка, смываемый бальзам для тела с ультрапитательной формулой, которая восстанавливает и питает кожу, окутывая ее мягкой пеной. Ингредиенты природного происхождения. Такое средство я встречаю впервые, именно вот такой смываемый бальзам для тела. Будет интересно тоже его протестировать и посмотрим Насколько мне понравится в сравнении, например, с теми же гелями для душа. А, интересное средство, тоже у нас миниатюрка, 30 мл тюбик. И открываем уже 17 номер. На 17 номере у нас вот такой зайчишка. И что же у нас внутри? Давайте смотреть, что уже у нас будет внутри. Ух ты! Вот такой красивенький крем для рук. Приятно пахнет. Сейчас даже с вами протестируем вместе, как он Смотрится, помажем ручки, приятная текстура у него и приятный тоже запах. Увлажняющий крем для рук с маслом ши и органическим алоэ вера питает ваши руки и оставляет неотразимый восточный аромат. 96% натуральные ингредиенты без минерального масла, веганский. И снова у нас продукт веганский, полноразмерная версия, 18 номер, вот у нас тут с таким розовым красивым оленем идет эта коробочка, и мы снова открываем быстрее. Быстренько. Ух ты! И тут у нас действительно прекрасная находка. И это черная тушь для ресниц, полноразмерная версия. Очень круто, очень полезная находка. То есть у нас здесь не только уходовые средства, да, которые всевозможные можно найти в Ифроши, но еще и декоративная косметика. Вот такая вот прекрасная тушь черного цвета. Давайте же ее раскроем и посмотрим, какая же там кисточка у этой туши, а то очень уж интересно. В принципе, тут так и написано, что объем XXL вы можете своим а, сделать с ресницам с помощью вот этой туши и вот такой кисточки. Прекрасно, прекрасные находки, мне все очень нравится. Пополнилась наша а, полноразмерная коллекция еще 19 номер у нас, достаем его, вот такая коробочка и снова смотрим, что же там внутри. Так, Снова очень миниатюрный э, тюбик, всего лишь на 7 мл, корректирующий крем против покраснения для чувствительной кожи. Этот корректирующий крем увлажняет и успокаивает кожу, благодаря зеленому цвету, который нейтрализует красноту. Подходит для чувствительной кожи с видными покраснениями. После одного месяца применения корректирующего крема кожа укрепляется, успокаивается и становится менее реактивной. Кстати, есть очень интересная информация, которую вы можете найти по этому средству на сайте у Ифраше. И на самом деле средство а, такое достаточно дорогое у Фроше, полноразмерная версия, стоит около 51 белорусского рубля, по-моему, здесь у нас всего 7 миллилитров, но очень интересно его попробовать, посмотреть, а, может быть действительно оно такое хорошее, что стоит и приобрести полноразмерную версию. Хорошо, давайте его поставим к нашим миниатюркам, быстренько открываем наш 20 номер, вот такая небольшая у нас коробочка, и что же у нас там? Вот, у нас снова пробник духов, а, тоже прекрасные духи от Ифраше, сделаны во Франции. И здесь у нас аромат, который называется сладость ночи, парфюмированная водичка от Ифраше. Что же, тоже 4 мл нам на пробу, чтобы попробовать запах. Но ну, в принципе, запах такой приятный, не слишком навязчивый, а интересный, и думаю, что с удовольствием его потестирую. Вот такой небольшой объемчик у нас отправляется к нашим миниатюркам. И мы движемся к концу уже, к завершению. У нас осталось всего лишь три номера. Что же будет в этих трех номерах? И очень интересно, что в последнем в 24-м. 21 номер. Достаем 21-й номер. Вот такая большая коробочка. Тоже какой-то увлажняющий лосьон для тела. Э, с алоэ вера. Предназначенный для увлажнения сухой кожи. Отличное средство, но тоже у нас пробничек 30 мл. Попробовать вот такой увлажняющий лосьончик от Ифраше. 22 номер у нас вот здесь. Скорее-скорее, что же уже нас там в конце ждет. И здесь у нас снова средство для волос. Пробничек на 30 мл. Какой-то бальзам похожий. Это у нас восстанавливающий бальзам для сухих и поврежденных волос, который делает ваши волосы мягкими и ухоженными. И при укладке, и при простом расчесывании, и даже локоны ваши помогают моделировать. Так что вот это супер универсальное средство тоже будет интересно испробовать. И оно отправляется к нашим миниатюркам, потому что здесь 30 миллилитров. Это пробник наш. Ну что же, ну что же, у нас осталось всего лишь два номера до конца календаря. Что же там осталось? Надеюсь, что полноразмерной версии. И давайте смотреть 23 номер. Вот он здесь, с такой золотой, оранжевенькой. Лисичкой и смотрим, что же там, скорее-скорее, с скорее снова лад для ногтей вот в таком насыщенном а, красном цвете. Оттенок здесь номер 15 и называется он «Спелая вишня» такая спелая вишня, действительно такая прям насыщенная, темная, спелая вишня. Оттенок лака также Go Green, мы уже такой один находили, в более таком светлом оттенке, сейчас у нас более такой темный, можно даже их вместе сочетать, они прекрасно вместе смотрятся, и это тоже у нас полноразмерная версия лака для ногтей. Где же, где же 24 номер? Вот он тут в центре, вверху, и давайте скорее его открывать, что же там? В 24 номере должно быть что-то Супер интересное, потому что это номер последний, и должен быть там самый лучший сюрприз из этого календаря. Давайте посмотрим. И тут настоящая, настоящая полноразмерная помада, помада от Yves Rocher Grand Rouge, и оттенок здесь у нас 156-й, матовая прекрасная помада, посмотрите, как все прекрасно здесь запаковано, очень красиво все сделано, помада сама выглядит очень красивой и э, с удовольствием ее попробую. Тем более я люблю именно матовые помадки, потому что они прекрасно на, на каждый день подходят без лишнего блеска. Вот и весь наш календарь. Прекрасная коллекция у нас средств от Ифраше получилась. Тут есть у нас и различные бальзамчики, и лосьончики, и масочки, и гаммажи. Здесь есть полноразмерные э, лаки, крема, что тут помадки и туши. Просто замечательный комплект. Я считаю, что распаковка Удалась. Я могу вам сказать точно, что он окупился. Давайте же займемся подсчетами и узнаем, сколько стоил один календарь и сколько же стоят все вот эти средства, все вот это наполнение. И у нас действительно получается очень хорошая выгода. Сам календарь я покупала по цене 198 белорусских рублей в фирменном магазине Ифраше. А все его наполнение, если пересчитать, стоит примерно 268 белорусских рублей. Наша выгода составляет 70 белорусских рублей. Мы так что я считаю, что это не только отличный подарок, не только отличная возможность познакомиться с большим количеством средств от Ифраше, но еще и отличная выгода у вас получается. 70 белорусских рублей это практически где-то 27 долларов вы сэкономили, а при этом получили очень большое количество средств, которые можно попробовать и использовать. При подсчете, конечно же, мы использовали цены сайта Ифраше белорусского сайта, поэтому смотрели цены именно на белорусском сайте и Фраше. Если там были цены какие-то со скидками, то мы брали цены именно со скидками, и эта цена, получается, общая стоимость наполнения, мы считали даже некоторые средства со скидками. Если бы мы по полной стоимости считали, то наша выгода составила бы еще больше, что тоже очень приятно. Конечно же, полноразмерные версии продаются на сайте, и с ними было все просто посчитать, а вот эти миниатюрки, их на сайте нет, они продаются в гораздо больших объемах, поэтому просто для подсчета стоимости мы посчитали, по граммам, по миллилитрам, разделили стоимость и таким образом посчитали вот сколько стоимость таких миниатюрок. Конечно же, это не совсем а, такой правильный метод определить, да, но так как такие средства не продаются в таких размерах, а, это был единственный такой вариант посчитать полную стоимость. Но даже при таком подсчете мы видим, что у нас достаточно хорошо окупился этот календарь, поэтому приятный подарок, отличный а, календарь. Всем советую в следующем году тоже обратить внимание на ответ календарей от а на этом мы заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. И до новых встреч. Пока-пока. И на этом мы заканчиваем. Спасибо, что смотрели распаковку. и Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.